В Россию возвращаются льготный лизинг и автокредитование. Алада восстанавливает модельный ряд. Семейство упрощенных грант пополнил приподнятый кросс универсал. К дилерам отправлены трехдверные Нивы. На очереди Ларгус. Песенка x Рея» при этом кажется спетой, как и выносливых грузовиков и века производимых на Урале. После ухода итальянцев российской компании АМТ придется продолжать бизнес в одиночестве. Туман над заводом Москвич густо намешан еще на прошлой неделе и не думает рассеиваться. Ведь теперь в числе претендентов называют и концерн Иран Хадро, и даже индийские компании. Но начать этот выпуск хочется по классике, с мировых премьер. Ведь и Honda CRV, и свежий Volkswagen Amarok никто не запрещает импортировать параллельно, то есть поперек санкциям. Такое ощущение, что дизайнер марки Honda Прежде радовавшие революционными откровениями, начали проповедовать спокойствие и умиротворение. Во всяком случае, новый кроссовер Honda CRV вышел именно таким: никакой двухэтажной оптики, монументальных решеток радиатора и сложно сочиненных выштамповок. Это всеми любимый сервант, который лишь слегка примоднился, в примере в трехмерный гриль и затемненные фары.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 Именно улучшились они а перешли на новый уровень, ведь машина сохранила прежнюю платформу. Агрегаты тоже прежние. Базовым значится полуторалитровый турбомотор в компании вариатора. Альтернатива — гибрид, построенный вокруг двухлитрового атмосферника. Для обеих модификаций доступен передний или полный привод. Тизерами нового Amarokko компания Volkswagen интриговала публику давно, однако особых сюрпризов никто не ждал. Ведь немцы заранее сказали – свежий пикап построит на основе фордовского рейнджера. Тем удивительнее, что вместо стопроцентного клона немцы подготовили оригинальную машину. Общий силовой каркас двух моделей выдает только характерный силуэт. А вот оптика, панели кузова и, конечно, оперения – свои собственные. Салон новоиспечённого Volkswagen а напоминает исходную машину гораздо больше. Во всяком случае, вертикальный экран медиасистемы, фирменные селектротрансмиссии и часть фурнитуры остались неизменными. Правда, чтобы подчеркнуть индивидуальность, авторы «Амарокко» организовали нарочито прямолинейный интерьер со строгими гранями, прямыми углами и обилием плоскостей. Как говорится, я с детства угол рисовал. Пикап удлинился на целый дециметр. Но свесы, наоборот, стали короче. На лучшую проходимость намекает даже глубина преодолеваемого брода — сразу 80 см против прежних 50 Грузоподъемность тоже выросла. На борт грузопассажирский Volkswagen способен взять больше тонны поклажи. Кстати, чисто коммерческих исполнений с короткой однорядной кабиной, видимо, больше не планируется. Глобальная моторная гамма включает один бензиновый и четыре дизельных двигателя. При том бензиновая модификация имеет отдачи свыше 300 сил, а в списке дизелей значится парочка трехлитровых агрегатов V6 к моторам мощнее 200 лошадок, безо всякой альтернативы прилагается десятиступенчатая автоматическая коробка. А версиям попроще положены механические коробки плюс заказной шестидиапазонный автомат. Интересно, что полноприводных трансмиссий будет предложено сразу две. Первая — с жестким подключением переднего моста, а вторая — это постоянный полный привод, организованный вокруг межосевого дифференциала. Выпускать новинку планируют на южноафриканском заводе Форда, откуда сейчас по всему миру расходятся родственные рейнджеры. Продажи на ключевых рынках начнутся под конец года. «АвтоВАЗ» продолжает расширять гамму антикризисных моделей. Запустив производство упрощенных седанов, универсалов и лифтбеков «Лада Гранта», в Тольятти поспешили наладить сборку оспортивленных «Грант Драйв Эктив», а сейчас линейку машин без подушек безопасности, антиблокировочной системы и с моторами уровня «Евро-2» пополнила приподнятая «Гранта Кросс» которая ожидаемо оказалась дешевле своего докризисного издания. Так, если покупатель воспользуется фирменными программами кредитования или системой Trading, то кросс-версия встанет в приемлемые 720 тысяч рублей. Без этих финансовых инструментов цена вырастет на 20 тысяч. Однако это на 112 тысяч рублей дешевле аналогичной пятидверки в прежней комплектации Classic с подушками и ABS. Сейчас в оснащение включены электроусилитель руля, электропривод-зеркал, передние электростеклоподъемники плюс бортовой компьютер и 4 динамика. Правда, без самой магнитолы. Других вариантов, кроме сочетания 90-сильного восьмиклапанника и пятиступенчатой механики, производитель не предлагает. Хотя прежде для Гранд Ecross была доступна 16-клапанная версия, для которой можно было выбрать ручную или роботизированную коробку. Зато другие приметы кроссовой «Лады» — 20-сантиметровый дорожный просвет, фирменный обвес кузова, штатные багажные рейлинги и контрастная отделка салона — сохранились. Тем временем президент АвтоВАЗа пообещал создать кроссовер на базе «Лады Весты». Никаких других подробностей от Максима Соколова не последовало, но само заявление вызывает определенный интерес. Впрочем, даже если вазовские конструкторы, дизайнеры и технологии прямо сейчас займутся этим проектом, готовый автомобиль мы не увидим раньше, чем через 2-3 года. И это весьма оптимистичный прогноз. Новость о перспективной «Ладе» придется проиллюстрировать третьим поколением «Логана». Ведь именно этот бюджетник поделился платформой для машины, которую готовили на замену нынешней «Гранте». На заводе грядущую новинку даже называли «Грантой-2». АвтоВАЗ собрал несколько таких машин сварил десяток кузовов, а один экземпляр даже отправился на ездовые испытания. Сейчас работы приостановлены. Хотя, как уверяет паблик Автоград Ньюс из соцсети ВК, проект вовсе не закрыт. Почти готовую модель терять крайне обидно, ведь не успели провести пусконаладку сборочных линий. Однако, чтобы автомобиль стал серийным, придется провести масштабнейшие работы по пресловутому импортозамещению. К слову, в конце мая АвтоВАЗ собирался начать выпуск Логана Присандера новейшего образца. Но после ухода марки Renault об этих новинках россиянам, видимо, придется забыть. Если не навсегда, то на долгий срок точно. А вот фургоны и универсалы Lada Largus на линию B0 вернутся уже до конца июля.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 Кстати, по собственной информации телеканала «Автоплюс», на отечественный рынок активно зазывают автопроизводителей из Индии, чьи ультрадешевые легковушки и внедорожники в теории подошли бы для нашего рынка. Но те, включая огромный концерн «Махиндра», пока осторожничают. А закончим этот выпуск грузовой темой.